Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрик. Это выпуск жонглирования номер 6. И сегодня будет жонглирование на гериванской лестнице Каскад неожиданным образом. Каскада. Количество мячиков в моих руках будет соответствовать номеру этажа, на котором я жонглирую. Это нулевой. Вот так. Да. Это третий этаж, и сейчас мы в который раз снимаем первый дубль. Это третий этаж, у меня три мячика, и это первый дубль 33 раз. Нет, ну покажи им красоту, ну чё ты, развернись, хватит меня. E C D E, e. Я слишком устал, и я не знал, что тут 6 этажей, а не 5, а больше мячиков у меня нет, поэтому дальше я не пойду. Это второй день съемок. Мы с трудом добрались до шестого этажа на лифте. Попробуем 6 мячек. E, Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика. Это выпуск жонглирования номер шесть